панк панда это не новый фильм или видеоигра но интерес у вас определенно не пропадет проект представляет из себя мессенджер наподобие телеграма или ватсапа продукт конечно немного сырой но думаю это временный недостаток при том что проект запущен сравнительно недавно а плюшки за установку приложения для многих уже послужили поводом закрыть глаза на текущие недостатки давайте к ним и перейдем самое важное что для вас это совершенно бесплатно на первом этапе мы устанавливаем приложение на свой смартфон, вводим свой номер телефона для регистрации и ждем смс кодом, который должен вставиться автоматически в специальное поле. Если это не произойдет, то ничего страшного, введите его вручную. Далее в поле invite code вам нужно ввести цифры, которые сейчас на экране. В приложении присутствует 12 уровней партнерской программы, а начисления приходят каждые 30 минут. Естественно, если вы приглашаете друзей, за них вам тоже будет капать бонус каждой поле. Полчаса. Монета пока что не торгуется ни на одной из криптовалютных бирж, но команда проекта уверяет, что в скором времени листинг будет. Также можно увеличить количество бонусных монет, если общаться со своими знакомыми через панду, но это не обязательно, начисление бонусов будет в любом случае, даже если не открывать приложение. Все это абсолютно бесплатно и не требует специальных навыков, а все полезные ссылки находятся в описании. Ставь лайк этому ролику и подписывайся на канал, чтобы не пропустить будущие еще новости.